Привет, зрители ТВ-джем! Меня зовут Марцинковская Елена. Я являюсь преподавателем учебного центра «Алгоритм». Непосредственно провожу курсы «Свадебный стилист» и курс по плетению кост. Сегодня с моей моделью Юлии мы покажем вам плетение корзинка. Для работы нам понадобится боск, резиночка, невидинки, расческа хвостик. Подготовим нашу модель. По краевой линии выделим прядь волос. Все волосы, которые у нас находятся в центре, мы уберем в хвост при помощи невидимочки и резинки. Само плетение мы начнем от уха. Вы должны понимать, что откуда вы начнете наше плетение, там вы его и закончите. Если вы начнете на лбу, на лбу и закончите. Если начнете сзади, сзади закончите. Итак. Возьмем прядь волос по краевой линии и начнем плести обычную косу. Сделав несколько проплетов, мы начнем подбирать волосы справа из краевой линии, слева из хвоста. Прядки стараемся брать небольшие, для того, чтобы они у нас распределились достаточно равномерно. Справа берем по краевой линии. Слева берем волосы из хвоста. Итак, прядь за прядью, шаг за шагом, наша задача проплести полностью весь наш хвостик. Прядки стараемся брать все одной толщины и следить за тем, чтобы направление нашей косы было четким. Пряди из хвоста мы стараемся тоже брать по краевой линии хвостика. Для того, чтобы плетение получилось именно корзинкой. Чем тоньше прятки, тем красивее будет наше плетение. Мы заканчиваем наше плетение, осталось буквально несколько штрихов. Плетение мы закончили, каким образом мы можем закрепить данное плетение? Мы можем просто заплести нашу косу, закрепить в конце косы силиконовой резиночкой и спрятать наш хвостик вовнутрь корзинки. Взять нашу расческу. Поправить корзиночку. Если волосы пушатся, то мы можем использовать лак. Какие-то мелкие Выбившиеся волосы, соответственно, мы регулируем. Вот такая корзинка. Актуально для девочек в летнее время вы будете всегда на высоте. С вами была Елена Марцинковская, преподаватель учебного центра «Алгоритм». Мне помогала модель Юлия. Приходите к нам на курсы «Плетение коз» и «Свадебный стилист». До новых встреч на тв